Друзья, на протяжении 199 уроков я рассказывал вам, как нужно играть на балалайке. А сегодня в честь юбилейного 200 урока я расскажу вам, как не нужно играть на балалайке. Или типичные ошибки начинающих и не только балалайшников. Ну, поехали. Первая ошибка. Прием баре. Дорогие друзья, оставьте этот прием для гитары. Потому что мы на балалайке не играем приемом бары. Да, И не прячьте пальцы под грифом. Лучше разверните руку на 45 градусов. Чтобы получилась наша правильно балалайшная, ну или скрипичная постановка руки левой. Вот. Единственный момент, когда мы зажимаем несколько струн одним пальцем, это большим пальцем вторую и третью струну. Следующая ошибка. Локоть вверх. Чаще наблюдается у детей, которым неудобно зажимать аккорды большим пальцем левой руки. И поэтому исправить это можно практикой и тренировкой большого пальца. Потому что только на баллайке еще еще некоторых инструментах используется палец на грифе. Следующая ошибка. Правая рука. Как правило, это самые-самые начинающие <смех> играют таким способом, щипком, указательным пальцем. Но мы играем в основном пицциката большим пальцем, или если указательный палец используется, то это гитарный прием, и то в сочетании с другими пальцами, например, вторым, третьим или большим. Вот. Поэтому запоминайте сразу пальцы. От первого до четвертого мы ставим на ребро балалайки, а большим пальцем мы играем по трём или по отдельной каждой струне. Следующая ошибка. Также к правой руке относится. Вместо а, гитарного боя мы используем прием, который называется бряцание. Тоже указательный пальцем, но указательный палец у нас играет боковыми частями, а не ногтем. Да? Вот. Поэтому сразу учитесь играть бряцание. Урок по бряцанию у меня есть на канале. Следующая ошибка это, скажем так, посадка неправильная. Тоже можно сказать гитарная когда балалай касается не между ногами, а куда-то сюда, мимо колена. И вот, так, вот таким способом играют. Ну, чаще это либо гитаристы играют, либо фольклористы. То есть те, кто играет на фольклорной балалайке. Следующая ошибка. Упор нижнего угла в стул. К чему это приводит? К тому, что приходится на, ну, как бы нависать над инструментом. Также неудобно, инструмент находится слишком близко к себе, и э, неправильной постановкой правой, и левой руки, соответственно. Вот. В конце ролика, после ошибок, вы можете посмотреть выступление одного балалайшника, зовут его Сергей Воронцов, ну, 2005 года выступления. И там вы увидите, что ошибка, следующая, которую я рассказываю, там очень хорошо заметна, а именно... Правое плечо уходит вниз, лево уходит вверх, голова все время находится в положении влево, вот сюда куда-то, в сторону грифа все время, и, и играет, значит, вот таким способом. К чему приводит? К сколиозу приводит, да, к неправильному развитию мышц, шеи и так далее. Вот. А исправлять нужно и следить перед зеркалом. Так что садитесь, если вы нашли у себя такую ошибку. Но это, как правило, у детей возникает, еще в детском возрасте, когда инструмент очень большой по сравнению с ребенком, ему приходится как-то искривлять спину, чтобы хоть как-то на балаке играть. Вот. Поэтому, если нашли у себя такие ошибки, ну и в том числе эту, садитесь перед зеркалом и исправляйте. Ну и, наконец, тоже частая ошибка, это длинный указательный палец при игре на баллайке. Игра вместе всей рукой. То же самое. Это не совсем бряцание. То есть локоть нам нужен, но больше у нас вращательное движение. Вы помните, да? урок по бряцанию, если что, посмотреть. Указательный палец нужно ну, как бы использовать короткий, зафиксированный между большим и вторым. Такой палец приводит часто к травмам. Можно разбить кончик пальца или ноготь повредить. Вот. Ну и в целом звук. Поверхностный, звук некачественный, тяжело контролировать в целом. То есть, а, кстати, вот так тоже играет пистолетом. Да? вот Исправляйте, если нашли у себя такие ошибки. Ставьте лайки, полулайки. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пишите внизу. Переходите по ссылке в группу и на сайт и прочее. На этом пока все и приятного просмотра. Пока.